Добрый день, друзья! Канал Зелёная Кровля. Роман. И сегодня мы на одном из наших проектов, который построил руководитель компании Ростом. Роман Гаан. Наш коллег. А мы здесь участвовали частично в частичном выполнении гидроизоляции кровли. Дом Технониколь. Кровля из ПВХ мембраны Технониколь. Единственное, что мы допустили небольшое изменение, поставили финскую вентиляцию вилки. Ну, думаю, здесь ничего страшного, это только плюс. Сейчас дом сдан в эксплуатацию. Прошло уже полтора года эксплуатации. И сейчас мы вам покажем, что все работает, все отлично, все получилось. Давайте пройдем дом. Здесь у нас тамбур, да? Вот видно, что у нас еще не закончена отделка, но в доме уже живут люди. Вот регулятор нашей финской вентиляции. И проходим дальше. Саму вентиляцию уже не видно. Да, просто вот так вот комната в подожжи. Тихая кухня. Второй этаж, санузел, вентиляция санузла, вентиляция комнат, спортзал будет, я тоже, забор воздуха свежего, вот сюда у нас уходит использованный воздух, Мы в прошлом видео, когда все это делали, мы снимали и показывали, из чего состоит вентиляция у нас. И вот, собственно, дом Технониколь и кровля Технониколь. Все работает, все отлично. От компании Технониколь И наверху видны Вентиляторы Простой механической вентиляции Вентиляции Финской компании Вилка Друзья Мы профессионально занимаемся С компанией Росдом Строительством коттеджей Строительством в Сборных каркасных домов Технониколь То есть индивидуальные Жилые строения любого назначения Для вас Подписывайтесь на наш канал, присылайте технические задания на расчет, делитесь этим видео с друзьями. Мы спроектируем, мы спроектируем дом, ландшафтный дизайн, мы спроектируем все инженерные системы, мы оценим стоимость вашего проекта, стоимость вашего дома, стоимость работ. И выполняя эти работы, работать будут сертифицированные специалисты компании Технониколь. И что касается вентиляции, сертифицированный специалист по монтажу финской вентиляции. Но в основном все материалы компания Технониколь. Друзья, еще раз благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал Зеленая Кровля в любых социальных сетях. Ставьте лайки.